Здравствуйте! В этом видео рассмотрим, как настроить Wi-Fi мастер от компаний Vitec, моделей CPE-111 и CPE-511-кит с помощью ноутбука и веб-браузера. Для начала вам необходимо зайти на сайт ipmatika.ru, либо wireless чтобы скачать утилиту для обнаружения вашего оборудования в сети. Я ее уже скачал, запускаем. Выглядит она вот так вот. Далее подключаем оборудование к вашему компьютеру. Я это уже сделал, потом нажимаем кнопку "Ска". Программа нашла две точки доступа. Вы, теперь вы знаете их IP адреса. Далее заходим в настройки сетевой карты и прописываем IP-адрес из-под сети наших устройств, за исключением последнего актета. Он не должен совпадать с IP-адресами оборудования, чтобы не было конфликта IP-адресов. Я прописал соты. Применяем настройки. Теперь мы можем попасть на оборудование. Вводим IP-адрес. Одно из точек доступа. Я уже вот это сделал. Вот мы попадаем на страницу авторизации. Логин и пароль по умолчанию. Админ-админ. Admin, admin. Все, мы попали на веб-интерфейс Wi-Fi мостов. Заходим во вкладку Wireless нам нужно настроить, чтобы линк завершился, нужно настроить несколько основных ключевых параметров. у вас это может не получиться, так как они не активны. Видите, я нажимаю на вкладке, они не активны. Так как это оборудование также подразумевает настройку вот этих параметров с помощью кнопки на корпусе, поэтому настройки... С помощью веб-интерфейса по умолчанию у нас недоступны. Для этого нам нужно зайти во вкладку «Digital», снять с галочку «Digital Enable» и применить настройки. Тем самым мы деактивируем настройки с помощью кнопки и переключателя на корпусе и делаем доступным настройки с помощью веб-интерфейса. Теперь вот у нас вкладки разблокированы. Чтобы ваш линк заработал, необходимо выполнить несколько ключевых настроек. Первое. Одно из устройств у вас должно быть всегда в режиме точки доступа, АП, все остальные подключаемые к ней должны быть в режиме CPE. Неважно, это режим точка -точка, либо много. Центральная точка всегда AP, все остальные CPE. ВДС включен. Третий параметр это SID. Он должен у вас совпадать на всех устройствах. Остальные параметры менять не обязательно. Также можете изменить... Ширину канала, но опять-таки, повторюсь, она должна быть одинакова на всех устройствах. И выбираем частоту, на которой вы хотите работать. Мощность на CPE 111, максимум может быть 20 dBm. Выставляете в зависимости от расстояния вашего линка далее применяем настройки следующее что нам нужно сделать это настроить политики безопасности здесь мы выбираем метод аутентификации и инкрипции И прописываем ключ. Опять-таки повторюсь, он должен быть идентичный на всех устройствах, чтобы подключение произошло успешно. Применяем настройки. Далее заходим во вкладку Network Setting. И меняем. IP-адрес, который у вас используется в сети для удаленного подключения. Я этого сейчас делать не буду, потому что тогда потеряю доступ. Если вы все сделали правильно, заходим во вкладку Main и Connection. Если вы здесь видите подключено устройство, значит вы... Линк у вас работает, здесь можно посмотреть сигнал, время подключения, также сбросить его от вашей точки доступа. И здесь также можно посмотреть IP-адрес удаленных устройств клиентских. Мы можем теперь зайти на клиентское оборудование, подключенное по радио не напрямую к компьютеру. Вот здесь у нас режим работы CPE. На этом все. Всем спасибо за внимание. До свидания.